Всем известно, что кикушин довольно жесткий вид спорта. Все спортсмены дерутся, выступают в полный контакт с минимальным количеством экипировки. Во взрослых турнирах экипировки вообще нет. Пулаки голые, голени тоже какой защитой не снабжены. Поэтому приходится подготавливать тело для того, чтобы а, суметь такие удары сдерживать, особенно на высоком уровне, особенно в категориях тяжеловесов. Поэтому а набивка это базовая часть подготовки Чекуши. 24 лет, знаешь, что за... 16 лет. лет. лет. 18 лет. 18 лет. 18 лет. как я 18 тут уже по лет. 18 это стало Самое сложное это обучить. Проще всего загонять, дать отжимания, дать кувырки, дать бег это легко. Но научить двигательному действию гораздо сложнее. Бывает, да! что дети очень быстро все схватывают и выполняют все четко. Тренировки ежедневно проходят. В нашем клубе 8 групп. каждый день по 4 тренировки. на вашу шаг вперед! на Широ. И... давай, давай. давай. Два. Три. Три. Три. как в Самое трудное было это совладать со своим телом. И то, что мне, как, как я был подростком, даже и ребенком мне было 6 лет, для меня физическая нагрузка уже была преодолением, было, было препятствием, было трудностью. На утро все просто отваливалось, с кровати невозможно было вставать. <мазать> это возможность ежедневно становиться лучше, ежедневно работать над самим собой, работать над внутренними качествами, работать над какими-то целями по жизни, постоянно двигаться вперед, как завещал Сайма «Ситуация Яма», и постоянно совершенствоваться, работать над самим собой. Мне кажется, это основная идея в Кикушине. Если ты спортсмен, ты совершенствуешься, выступая на татаме. Если ты тренер, ты совершенствуешься в своих учениках. Если ты тренируешься для себя, ты совершенствуешься в своих достижениях, в своих делах. И потому, какой ты человек и чего ты добился в жизни. Ну, в Кюкушине мы стремимся всегда быть лучшими. Будем следовать Ос. истинному смыслу воинского пути, тогда наши все время были наготове. Внемся? Внемся! Внемся. С Исси мы будем стремиться культивировать дух самоотрицания. Евся! Мы будем стремиться выполнить истинное предназначение пути Тьотушингай! Евся!